Несмотря на то, что 21-летний Бруклин Бекхэм и его 25-летняя невеста Никола Пельце вынужденно отложили свадьбу, они тем не менее активно к ней готовятся. По сообщениям западных источников, пара уже составила брачный договор. Согласно его условиям, в случае развода Никола и Бруклин поделят то, что они приобрели и вложили, будучи в статусе мужа и жены, включая активы и имущества. В то время как состояние семьи Бекхэм оценивается в 350 миллионов долларов на банковском счету отца Николы – около полтора миллиарда долларов. По словам источника, брачные договоры в США являются нормой, и у всех членов семьи Николы они тоже есть. Решение Бруклина и Николы было взаимным. У него был опыт общения с девушками, отчаянно желавшими заполучить имя Бекхэма, поэтому он счастлив, что Никола любит его просто как Бруклина. И конечно она не нуждается в его деньгах, у нее собственная успешная карьера. Никола Пельца и Бруклин Бекхэм встречаются больше года. В июле они объявили о помолвке и тогда же принялись готовиться к свадьбе. Изначально они планировали отметить торжество в сентябре следующего года, однако затем решили отложить его до 2022 года, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется.